Вторая космогоническая гипотеза была выдвинута в 1796 году французским астрономом Лапласом. Принимая кольцо Сатурна за газовое, отделившееся от планеты при ее вращении вокруг оси, Лаплас полагал, что на ранней стадии своего развития Солнце представляло собой огромную, медленно вращающуюся раскаленную туманность. Протосолнце. Под действием силы тяжести протосолнце сжималось а скорость его вращения все увеличивалась, поэтому оно приобретало сплюснутую форму. По мере дальнейшего сжатия от протосолнца отделялось гигантское кольцо, которое охлаждалось и разрывалось на отдельные сгустки. Из них будто бы и формировались планеты. Такой отрыв колец от протосолнца происходил несколько раз. Аналогичным путем образовались и спутники планет.